Дядя Мози G, Мози G сделал мне цепки. Дядя Мози Джи, вот он это сделал. Во-первых, это, это красиво. Это искусство. Да. Это Мози G. Это великий и прекрасный Мози Джи. Здрасьте, мы тоже теперь тут. Хорт дайджест. Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, это Forbes Digest, мы снова в Санкт-Петербурге. В этот раз приехали в северную столицу к Моузи Джи, главному ювелиру российской рэп-сцены. Только для Моргенштерна он сделал украшения более чем на 25 миллионов рублей. И вообще представил профессию ювелира в нашей стране по-новому. Пойдемте узнаем, как устроен его бизнес. Настоящее имя ювелира Моузи Джи Дмитрий Кузнецов. Родился он в Тюмени в семье врачей. Мози является чуть ли не главным ювелиром всей сия русского рэпа. Он уже успел принарядить Тимати, Тима, Моргенштерна, Славу Мерлоу, Обладает, Оджи Буду, Манекена и десяток других рэперов. Первый капитал для создания такого крутого генгста бизнеса 50 тысяч рублей Дима взял у мамы. До 2019 года он не воспринимал свое дело как бизнес, скорее как хобби. В России Моузи стал лидером в стиле, который ассоциируется с миром хип-хоп-культуры. Это тяжелые подвески, инкрустированные бриллиантами, кубинские цепи, браслеты, грилзы и прочий кич. На удивление, все это оказалось очень востребовано у новой школы рэп-артистов. Если раньше Каста, Баста и другие отцы рэпа в России предпочитали суровый стиль рабочих окраин, то молодняк красит ногти и с удовольствием увешивается брюликами. На сленге такие брюлики называются «Айс». Имеется в виду, что камни сверкают. «будто лед Продает Моузи свои побрякушки на десятки миллионов рублей. Выручка за прошлый год – 2 миллиона долларов. Раскручивался бренд при помощи сарафанного радио. В начале Дима делал украшения для диджеев в местных клубах. Благодаря им познакомился с известным рэпером СТ. Так потихоньку и влился в рэп-тусовку. Многие украшения делал в подарок, но эти инвестиции оправдали себя многократно. Самый платежеспособный клиент из артистов за все время – Моргенштерн, который потратил на часы Моузи и несколько цепей больше 30 миллионов рублей. Но Моузи рассказывал и про другого человека, чье имя нельзя называть вслух. Он спустил на цацки гораздо большие суммы. Так что идемте знакомиться. Спасибо. Приходите. Приходите. Digest. Дмитрий, Дима, Моузи -Джи, как правильно обращаться, как комфортнее? Э, да как удобно. Я не нашел информацию, из какой ты семьи. У меня родители врачи. Я вообще должен был быть врачом по логике, потому что у меня был дедушка врачом, типа отец врач, мама врач. Единственное, у меня бабушка была главным бухгалтером банка какое-то время. Как ты пришел к тому, чтобы заняться ювелирным ремеслом, ювелирным искусством. Люди, которые родились в 92-м, их мало было, соответственно, Вариантов, куда пойти учиться, было много. Я сдал там кучу ЕГЭ, 6 или 7 ЕГЭ. Подал документы просто во все, что можно. и Пришел в университет технологии и дизайна, он тогда называл, назывался. И мне очень понравилось, приемная комиссия. Там было 70% девушек. Наверное, вот это прям повлияло сильно. Ну и плюс специальность называлась «Художественная обработка материалов». Что-то интересное, инженерия там. В большей степени нам рассказывали там, о ковке металла, да там о каком-то производстве люстра, о том, как себя металл ведет. В общем, Сначала было все скучно, потом у нас должна была быть практика по ювелирке, но ее по факту не было. То есть можно сказать, что ты тот самый редкий человек, который работает по профессии? Ну, если учитывать, что потом у меня еще сверху три высших образования уже именно в ювелирке. И в том числе я остался в этом университете и преподавал там какое-то время. И много сотрудников взял именно из университета для себя. Вот сейчас многие критикуют высшее образование, говорят, это совсем не обязательно. Ты как человек, который столько в жизни учился, что думаешь по этому поводу? В Европу на 3-4 года все, что касается творческого образования, это Европа. Европа, потому что там другой подход. Там учат э, креативу, там учат шире мысли. То есть у нас в России мы, э, на, приходя на творческую специальность, мы рисуем карандашом, мы рисуем красками, мы что-то чертим. И основы дизайна, ну, я лично в своей отрасли, если про мою отрасль говорить, я знаю, что есть только в Москве или в Питере. Там в двух, в трех университетах. Я учился в Иматре, в маленьком городе, в котором живет 28 тысяч человек, и у меня в группе было 7 финов, семь финов и девочка из Германии. И там э, всех учили презентовать проект, каким бы он ни был плохим. Кто-то делал, знаешь, там поделки из камня в виде какашек. Но главной задачей было донести... Идею, раскрыть ее и показать, где это может быть применимо. У нас такого не учат. То есть мы учим базовые, типа, у нас есть гост определенный. Мы должны уметь рисовать, мы должны уметь типа описать это примерно, технический рисунок сделать и дать задание кому-то. А там именно ты продумываешь вообще все. Как ты это будешь внедрять, куда ты будешь это внедрять, кому это интересно, кому нет, ты создаешь фокус-группы. Конечно, очень большое отличие. Все бесплатно. Ты можешь взять, типа... Что значит все бесплатно? Все бесплатно. Ты можешь взять Клюзин любую книгу, ты можешь скопировать любую книгу, ты можешь заказать, тебе нужны какие-то цепочки для проекта, камни, что угодно. Тебе все дадут. У тебя есть определенная сумма на студента, тебе ее дают. И ты ее можешь распоряжаться как хочешь. Для проектов, для путешествий, для там... Ну, все дают. У тебя есть, там, три раза в неделю питание, у тебя есть проживание у тебя есть интернет, есть все. Там важно, знаешь, не знаешь, к тебе относятся, все равны, вообще все равны. Если ты опаздываешь, там, к тебе равно, даже если ты супер крутой там, чувак, суперталантный, к тебе относятся все равно по-равному. Ты вот нет, как у нас, знаешь, есть любимчики. Или вот, вот у нас есть это. Есть любимчики, есть там отличники. Их мы хвалим, а двоечников мы забиваем. Но двоечники почему-то потом вылетают вперед всегда по жизни. Родителям ты как это объяснил, что вот ты будешь ювелиром? Такая профессия, как и журналистика, звучит не очень, знаешь, надежно. у меня бабушка вообще сказала, у меня ну раз она банкир, и она такая можно сказать еврейская женщина отчасти. Она когда услышала, ювелир нет, за золото всю жизнь в России убивали, золото это опасно, это вообще ужасно нет нет ни, ни в каком случае вообще никак ни при каких условиях ну я уж не послушался что. повлияла очень сильно мама То есть она нашла этот университет она говорит давай сюда прикольное название художественная обработка материал по-моему это ювелир я говорю, о, ювелир прикольно и все и попадали туда причем я там сразу попал на бюджет какую-то пятерку типа первую. хотя у меня была физика знаешь из разряда там 40 баллов до того как ты начал собственный бизнес ты работал в каких-нибудь компаниях ювелирных, нет? И у меня есть опыт работы в аптечном бизнесе. Делал вечеринки, у меня были в Питере попытки организовывать лимузины, вечеринки в лимузинах. Да, тусовок было очень много, но в какой-то момент -то -то все очень надоело. И да, я решил, что блин, ну что ты учишься и ничего не, не делаешь. Ну как бы ты отучился на специальность, давай попробуешь. Попробовал и понравилось. А мне всегда нравилось, мне, знаешь, я всегда Лего собирал, реально лепил, что-то всегда делал. Мне вот это вот все, что касается Мелкой вот, мелкая моторика. Мелкая моторика, да, мне в детстве развивали, потому что я чуть-чуть это отставал. Вот и развили, видишь как. Как ты основал компанию? Это в две году случилось, да, насколько я понимаю? Нет, вообще нет. Если смотреть официально, у нас 2019 года только компания вообще функциональная. До этого времени я вообще не думал, что у меня бизнес. Вообще я думал, что это какая-то типа, развлекуха. То есть я сел, сделал пару изделий, начал завел Инстаграм и начал туда выкладывать изделия. Раз я тусовался, я просто звонил там артистам каким-то, как он знал, это диджеи в основном были все. Говорил, слушай, давай что-нибудь сделаем, у тебя там 5000 человек в Инстаграме, классно. У меня ноль. Я тебе что-нибудь сделаю, выложу. Говорю, давай. То есть у тебя еще не было никакой компании, но да ты уже нет, ты нет. Уже понимал, что надо развивать личный бренд. И... Допа, личный бренд вообще нет. Личный бренд появился по факту в конце 18 начале 19 -го года. Я начал светиться. Ну типа лицо. А с чего это все началось? Я просто не понимаю, зачем дарить ювелирные украшения? Нет, Саша мне хотелось там... сделать. То есть ну мне нравилось. Я слушал его там в тот момент. И я такой, ну, мне кажется, это самый простой вариант. То есть я знаю вот этого диджея, он знает Сашу. Э, Сделаю-ка я что-нибудь для Сани, просто по приколу. Ну, вот. Это хобби было? Да, как я вижу, типа, какой-то фан и подарю. Я дарю Саня, а Саня говорит, воу, а ты откуда вообще? Ты кто? Класс, мне нужен ювелир. Показывает свои украшение, Я говорю, Саня, ну это же херня полная. Он говорит, ну да. Я говорю, давай сделаем. Он говорит, давай. И, и Саня нагружает, знаешь, там 5-6 заказов. Сразу ты такой, о. Потом пишет э, Бульвар Депо. И такой, ё, ты в Питере? Я говорю, да. Камон, встретимся. Я говорю, ну камон. Встречаемся. Он говорит, что делаешь? Я говорю, да ничего. Он говорит, давай плакшири подвески сделаем. Давай. Триста там. А работал что? ты тогда где? Что делал? У меня э да нигде не работал. Искал заказы. Искал, звонил друзьям, может кому-нибудь надо? Кто-то женился из друзей, обручальные кольца какие-то там помолочные кольца. Еще прям звонил, говорю, у тебя скоро свадьба, не покупай нигде, я тебе сделал. Были ужасные ситуации, когда там за, за час до свадьбы приносили кольца, я забегал с кольцами, они не подходили по размеру, я такой стыдно. Потому что я сам делал. Я не знал вообще. Нас в университете ни чему не учили. У меня был пьяный мастер, которому я доверил свое обучение, так скажем. Это был преподаватель в моем университете, Дмитрий Сергеевич. Вот, надеюсь, вы в бодром здравии. Ну, он очень много пил тогда. Я приходил рано утром на работу, чтобы я пытался его застать трезвым и спросить, как это сделать. Вот. А так как он мне не отвечал, <смех> я начинал делать сам <смех> Мне кажется, он... все наши под подписчики в своей жизни встречали такого преподавателя, учителя, <смех> физрука, <смех> я не знаю кого Слушай, ну я встретил такое только в Питере, в Тюмени такого не было Ну реально <смех> не было, у нас там все как бы как четко, знаешь Ну и я что-то делаю, и мастер, значит, уже в пьяном состоянии подходит, начинает смотреть и говорит Да здесь вообще ничего не так сделано <смех> начинает это все переделывать, и это становится еще хуже И вот так вот первые заказы были Когда случился резкий рост? Ну давай так, с 2017 -го года, с 17-го, да, я ни, ни, ни, ни разу не сидел на месте. Ну вот 4 года я ни разу не сидел на месте. Чтобы у меня не было работы какой-то, или я не несся на почту, или я не несся проверять там объекты сейчас, да, или я не звонил кому-то, не договаривался там о чем-то, или с кем-то не переписывался, ни разу не было такого. Да, мы подросли, мы, конечно, по сравнению с тем годом выросли там в 3 раза, в 4, в 4 раза. То есть пандемию вы пережили комфортно? Хорошо, очень хорошо. А почему? Слушай, первую неделю карантина я думал, что все, можно клоуз. Я взял кредит даже на зарплату. 500 тысяч. Мне не хватило, я взял еще 500. Запаковал всех людей, отправил всех домой. Одного сотрудника оставил в офисе, чтобы, он, вот, чтобы он приезжал и делал там. Отправил менеджеров по домам, дал кому-то зарплату. Но у меня не было денег вообще. То есть неделю я сидел без, день, без прихода. И я такой... Потом я приехал на работу... Посмотрел остатки, понял, что у нас очень много изделий, которые там, ну, доделать там один-два дня, и можно продавать цепочки и так далее. То есть у нас там, ну, огромное прям количество полотен, то есть почти собранных цепочек. И я такой, скидки? 15%. И я выкладываю скидки и делаю миллион. И я такой, ага. Я звоню Алишеру, а, мне звонит Слава, и говорит, я хочу большую цепь. Я говорю, кому? Мне звонит Алишер и говорит, я хочу еще цепочку. Я говорю, кому? И артисты. Они сели дома, так же как и мы. Они сели дома и поняли, что Ой, у нас от Мозе висит проект. А мы, ну то есть я реально делаю эскиз, отправляю. Человек, когда находит время, он смотрит, говорит, О, прикольно, давай делай. Ты первый предлагаешь сам? Предлагаю, всем. да, как правило, да. Либо кто-то говорит мне, что хочет поработать, я через какое-то время, ну, там, в зависимости от объема работы, возвращаюсь и там, что-то выдаю, какой-то проект. То есть а. к Моргену ты пришел сам первый, к Славе тоже. Морген к... пришел ко мне с идеей, э, он хотел сделать, как у Три вот это вот Морген. Ну, не как у Три просто он хотел сделать Моргенштейн. Он сам сам ко мне пришел, а потом уже какие-то идеи мы совместно уже начали делать, то есть он говорит, вот у меня выходит альбом, у меня вот что-то такое, это, я говорю, может быть вот это, прикольно, ну и вместе дорабатываем. Ну вот цепи рэперам, они работают на аудиторию рэперов, чтобы приходили другие условно рэперы, это не работает на массовый сегмент, да, как ты считаешь? Рынок широкий в любом случае. Мы же как? Мы же продаем не только то, что мы рэпером продаем, да, или какие-то коллаборации. У нас же есть продукт другой. У нас есть обручальные кольца, у нас есть детская ювелирка. У нас все это есть. Мы просто на это не топим. Мы же сейчас можем такие зайти в рынок, в ювелирный, который широкий, в котором там 30 миллиардов рублей крутится в России и сделать так. Здрасте! Мы тоже теперь тут. И начать продавать обручальные кольца, детскую ювелирку и все это. Просто туда закинуть таргет. Не как все делают там по 30 тысяч в месяц. Закинуть то 500. У нас есть на это возможности. У нас есть эти же модели. Мы это не делаем, потому что мы хотим все красиво структурировать Все красиво доделать внутри. Чтобы у нас работала система. Чтобы мы видели все про типа продажи. Чтобы все четко у нас двигалось. Чтобы у нас персонал понимал, вот что он приходит. И что он за рабочий день должен сделать вот это. И еще остаться, чтобы еще чуть больше денег заработать. И чтобы мы стали еще там лучше завтра. И все. И потом мы после этого уже будем и локти двигать, и пятки, и вообще вот так вот в мировую ювелирку заходить. Как ты понял, что это в России будет востребовано? Потому что у нас, в принципе, вот эта рэп-ювелирная история появилась совсем недавно. Я рэпер. Ты Я рэпер. Рэп. У меня рэп. есть треки. Ты что? Я же рэпер. Ну мантня, видишь, какая. Что, широкий штаны? Ты сам рэпер? Серьезный? Ну, у меня есть пара треков каких-то, в школе мы писали. Да, конечно. Тюмень. Мы же... Тюмень создала рэп. Ты не знаешь? Я думал, Ростов. Я думал, Ростов. Сейчас Тюмень у руля, все. Не казахи? Блин, нельзя сейчас обидеться. Не, ну сейчас Тюмень качает. Да не, все качают. очень много талантливых ребят. Давай вернемся к этому. Я, когда был маленький, слушал 50 Cent. У меня был Рамштайн сначала, Линкин Парк. И 50 cent. Я, я хотел изначально делать кастом jewelry, то есть просто под заказ, под клиента. Я это и делал, я с этого начал. Я начал делать кастом jewelry, я находил клиента и делал под него. И потом в какой-то момент я понял, блин, я слушаю рэп. Я смотрю на америкосов, они делают классные типа изделия. Крутые, большие, маленькие, разные. И Тифани это делал, и Джейкоб Ко делал, и Aviani Jewelry, и там Гриша Юна, русский парень, который давным-давно эмигрировал, у него родители, он там вырос. Вообще легенда. И там известный самый в ювелирке Бен Боллер, на которого сейчас мы уже смотрим как дедушка. Ну, типа, что, чувак? Ну, хватит, ты делаешь одно ну, и то же уже, типа, 15 лет. И когда я все это начинал делать, и смотрел, и там Крит у нас едет, значит, встречается, фо делает фотку с Бойлером, и там Тиман у нас с дэйв Блингом, да, в хороших отношениях, а Дейв, блин, делает Дрейку. И ты такой... А есть кто-то в России? Питер, самый европейский город нашей страны. Тут вот, востребован вообще и видео. А? Серебришка. Слушай, клиентура в основном Москва. Москва, Европа, Дубай. Из Дубая очень много. Очень много. Очень. прям. А в процентном соотношении да. можешь так вот? Куда? Мы отгружаем по всей России. Мы там вот недавно грузили в какую-то деревню под Барнаулом вообще. В Крым отправляем, в Украину доставляем, везде доставляем. Ну то есть, я не знаю, куда мы не доставляли, мы уже и в Мексику отправляли, и в Бразилию отправляли. 60% это доходы от работ с рэперами? 60% это мои. Это мои личные проекты то есть то что я вот делаю именно я договариваюсь я как выступаю как менеджер с артистами и так далее то есть я выступаю как есть люди которые работают только со мной то есть я их пытаюсь перевести на помощницу или пытаюсь перевести на менеджера э, такие... не, не, не. Не, не, не не не не не не не не не есть нормально кто со скрипом но есть а есть прям не мы работаем с тобой мы работаем с тобой ну там типа даже вопросы там не знаю да. Wow. Нет, нет, вот с тобой хочется. Ну, потому что есть вещи, которые так или иначе я помогаю менеджерам решать конфликтные ситуации. Я могу приехать в офис, зайти в Дирик и увидеть, что там человек не получает ответа несколько дней, я беру трубку и звоню. Можешь по годам э, вспомнить, как вы развивались, как росли? Сравним 19-й по отношению к 20-му и 20-й к Каждый год X3, X4. Каждый год X3, X4 получается, Ну, да? То есть 1 19-й. Ну, не, мы даже не считали, где особо 19-й. Ну, у нас посчитано было, но он такой какой-то вообще. Самый, самый жирный месяц можешь вспомнить? Самый прибыльный? Видишь, у нас все-таки есть постоплата. Мы не всегда получаем все сразу. Самый жирный будет в декабре. У меня. По моим проектам. По ребятам не скажу. То есть в месяц, когда у нас это интервью... Ну, декабрь, наверное, у тебя традиционно тоже самый прибыльный месяц, подарки, Новый год. Вообще в декабре все ювелиры во всем мире могут сделать денег столько, чтобы целый год сидеть и ничего не делать. Есть, Я знаю, есть... Сезонность есть, да? Я знаю ювелиров, у которых так построено. Они реально работают в декабре, чтобы потом не работать. То есть они максимально сливают все, что можно, продают вообще всем, кому можно. За, за, заранее все это согласовывают. Этот, и там ноябрь-декабрь сидят, это все делают, отдают и все. Закрываются. И вот у них нет интереса, в принципе, типа, зарабатывать там что-то еще. Им этого хватает. У них есть 5-6 клиентов, которые им приносят. Сезонность декабрь. Ноябрь-декабрь. Ноябрь в этом году тухлый из-за вот этих вот выходных, которые сделали. У нас это в этом году как-то странно июнь-июль-август. Вообще. Где-то на уровне Нового года в том году. Ну, все можно догонять таргетом, в принципе. Поэтому. Насколько я понимаю, ты все умеешь э, делать руками сам. То есть ты полностью понимаешь весь свой бизнес от процесс, и до. Да. Это важно вообще вот, э, в вашем деле? Ну, когда ты уже знаешь, как распределять там, финансовые потоки, что тебе действительно нужен вот этот там, человек, что ты ну, специалист лучший, и ты его вытягиваешь и так далее. Наверное, нет. Но мне нужно понять, как это работает, как это, там, как это функционирует. Вот я пока не разобрался, я процесс не пойму. Мне от этого легче. То есть я складываю полную картинку, и я могу ответить тебе на все. То есть мы там, с тобой приедем на производство, и я тебе покажу все. Я тебе расскажу, для чего нужен инструмент, и мне кажется, это круто, когда к тебе, знаешь, клиент приходит, и он, ты его заводишь э, на производство, он тебе задает вопросы, а ты можешь ответить на все. Моузи, куда мы приехали? А мы на производстве, которое открылось два года назад, то есть здесь был склад. Сейчас здесь производство, но оно отсюда уедет в течение двух недель на новое производство. А новое производство здесь же, как я да, понимаю? Да, вот мы здесь прорубим дверь, там уже расшито, там делать сейчас вытяжку, там будет еще 150 метров, в совокупности 250 метров. Я обратил внимание на металлоискатель. Это обязательно это для чего? Для того, чтобы это что проверяет? Вот видишь, все, золото, все, все золото. Унес, унес, унес один да, камешек. Сто пять лет супер, видишь, у меня всегда пикает в нужном месте. Ну скажи мне, это бравада или синий? здесь? действительно, да. Ну то есть это... по меркам Безопасности, да, нужно бы, конечно, мерить. Не всегда мы, конечно, это делаем, но вот с новым, запуском нового производства, да, будем. Красные папочки, я вот тоже тут вижу. Как но у тут настоящий день. Ты рисуешь эскизы? Виде... 4, 6, 6, 6, да, я конечно, смотрю. все я. Так для массовки я нагнал сегодня, чтобы это. Ну, разные. Вот, кстати, с Адидасом скоро выйдет. Тут вот Сандро Колап в скором времени выйдет. С Диной Саевой. Это слов 66-м, Studio 21. А почему все карандашом? А потому что изначально проще с карандаша, типа, начать оформить какие-то идеи, и потом уже, чтобы не 3D-моделировать сразу. Во-первых, 3D-моделирование вещь дорогая. Короче, 3D-модельщики любят конкретику. Четкие эскиз с описанием всех толщин и так далее. Они тогда все быстро делают. А если им задать задачу, типа ну порисуйте, а это будет неделя медлиться и так далее. Поэтому сначала художник согласовываешь эскиз и потом уже модель. Вообще смотри, здесь моделируют изделия. Покажи, пожалуйста, Люх, эскиз. Вот изначальный эскиз. Это все обрисовывается, снимается габариты, и потом уже моделируется под размер технический. Ребята отстраивают, делают там усадку определенную. И... А дальше с этим что происходит? На 3D принтер. Это 3D принтер. Это он, это боже Инновация. мой. Инновация. Это лучшее, что случалось с ювелирным Дорогая миром. штука, кстати. Слушай, мы брали что-то в районе 4. сейчас они стоят в районе восьми. Нормально. Не, не хило так, да. не хило. Любые модели, которые делают ребята, потом выращивают воски. Давайте покажу сразу. Ну, примерно выглядит вот так. Примерно выращивают вот так. Это подвесочка, да? Да, это подвеска, соответственно, с литниками. Все, чтобы можно было уже потом отправить на haunted. Это Haunted Family, это, это для Кезару, кезару да? Да. То есть это воск. Его заполняют гипсом. Потом оттуда из гипса выпаривают под температурой и все, и потом заливают пустоты металлом, ну и получается уже вот что-то вот из этого, что ты здесь видишь. Вот здесь э, какие-то делаем бренды, нет, не свои, потому что производим эти тоже не свои бренды, выступаем. А как... вы делаете как подрядчики тоже, ну, да, что-то? Ну, а, например, ну, что это ну, в основном? Ну, бренды просто заказывают какие-то коллекции. Часть. Хольт, серьги, там что-то еще. Шоурумы разные? или, да, или какие-то локальные бренды, какие-то шоурумы. Просто для клиентов кто-то заказывает. Как исполнители выступаете? Ну, и да, исключительно делаем. Это Разрабатываем? Вот процентов в вашем бизнесе? Я думаю, что сейчас около 7-8. Где ты взял деньги на бизнес? У мамы. У мамы? Ну, позвонил пап позвоню, папа сказал, ты что гонишь? Нет. 50 тысяч рублей это было, да? 50 тысяч рублей, я купил галтовку, я снял помещение, я позвонил своему одногруппнику. Это мой первый партнер, хорошо, вот у меня был партнер, но он через 5 дней ушел в стройку. Насколько я понимаю, ты начинал с того, что сам искал где-то металлы, камни, искал сторонних, третьих лиц, кто поможет тебе там их закрепить. Это знаешь, как музыкальный бизнес. Вот ты захочешь заниматься музыкальным бизнесом, вот просто, сходу, ты вообще, что, как? И ювелирка в этом плане, где купить металл? Ну, ты знаешь, где купить металл? В магазине камней? Ну, да, в магазине камней, но только тебе никто их не продаст. У тебя должны быть специальные лицензии, куча разрешающих бумажек и так далее. И как вот ты... Бабуль, продай лом золота, я из него что-нибудь сделал. Банк где-то сходил по завышенному курсу, купил золото, его расплавил. А в университете ты спрашиваешь, у тебя нет чуваков, которые знают. Ты приходишь в ювелирный магазин, знаешь, который инструменты продает. Ты подходишь на прилавок и такой, мне, чтобы сделать вот это, нужно это. И они такие на тебя смотрят. Что? Ну медь нужна. А какая медь нужна? И ты такой, ⁇ мое, а медь какая бывает? Знаешь, в цилиндрах, в шариках, в том, в том оксидированной, еще там и куча. И ты такой, я зайду в другой раз. Нету информации. Ну, то есть есть старые книжки, ты их читаешь, и все ювелиры, все ювелиры, самоучки. Я нашел там пару ювелиров, к ним приходил. Где-то в подвалах сидят, где-то там кто-то в жилых домах сидит, где-то в торговых центрах кто-то. Кто-то супер открытый был, кто-то помогал прям реально. Да, вот держи вот эти контакты, они хорошо льют металл там, знаешь, они тебе помогут. Кто-то давал контакты, кто-то прям, я чуть тебе должен помогать, ты кто такой? У кого-то я размещал первые заказы на обработку. Я помню, что я набрал очень много заказов, не было возможности у меня обрабатывать. Я тогда уезжал как раз в Финляндию. Я нашел ювелира. Ювелир может из дома работать на карантине перевозили домой и работали. Но только Спайка. Спайка здесь. Потому что балда, ну конечно. Огонь открытый, все дела. Вот здесь полировка, здесь полируют изделия, потом финально видишь, все сушится. А, это здесь вот начинается да, бессмысленность. На самом деле вот ювелиры, видишь, работают с сушками для овощей. То есть это похоже на мантышницу. У меня да, мама таких реально. манты делает. Это, это, а, это сушка для овощей. Ну потому что настоящие, вот типа, с вот цепи, стоит... цепи, цепи Моргина сушились. Да, здесь да. же? Ну нет, в желтом. А, а он хорошо. перегорел просто. Слушай, на самом деле э, что, что вот смешно, вот эта штука работает несколько лет нормально и делает, выполняет свою функцию хорошо. Э, сушильный шкаф ювелирный стоит под лям, и он нифига не сушит. Ну, вот объективно, вот мы покупаем их за 5-6 тысяч рублей, и они справляются гораздо лучше. То есть это компания. ваш лайфхак? Это лайфхак, в принципе, многих производств. Они стоят на у ну, всех почти. Даже на большом заводе я тут недавно Такие помню. просто бытовые штуки, Просто да? вот, да. Это. Ну, и там наклейки убирают, мы просто не убираем, потому что нам скрывать нечего. Когда твое ремесло стало бизнесом? Я думаю, что это девятнадцатый год. Когда я просто зашел на производство, посмотрел и понял, что, блин, ну, у меня там уже человек 20 сидит. 15 -м. Я не помню даже, сколько тогда было. И понял, что мне там завтра нужно заплатить всем зарплату. То есть у меня не было, я, я реально на это не... Я делал какие-то проекты, понял? Вот с этим, с этим, с этим, с этим. Хочу с этим поработать. Позвонил. Ты как? О, Мози, прикольно, мне, мне про тебя рассказывают. Типа ты делаешь, делаешь, делаешь, потом остановишься и понимаешь, тебе нужен финдиректор, тебе нужен бухгалтер, тебе нужен юрист, тебе нужен этот, тебе нужен этот. У тебя здесь проверка пришла, ты даже не знаешь, что делать. Я вообще про творчество, я вот эти все... А у тебя нет партнера какого-то, кто вот про цифры, то есть ты И все нет. сам на себе тянешь? Потому что, знаешь, бывает так, что вот кто-то более такой технарь, а кто-то вот творческий-творческий-творческий человек. Тут моя капля жадной еврейской крови, она просто типа... У меня были попытки, я делал их на первом курсе, на втором курсе, работать с кем-то. И понимал, что когда у тебя есть идея, а люди просто считают, ну, сидят и считают, не, не, короче, мне не нравится. Ну, то есть у меня какой-то конфликт внутри. Я сейчас с этим пытаюсь бороться, потому что мы, чтобы расти, так или иначе будем привлекать партнеров. Но вот у меня какой-то был всегда на этом. То есть я хотел все сам. Мне самому себе доказать, что я могу. Я о чем-то мечтаю, там, хочу, у меня есть цель, я к ней приду. Сейчас и, у вас да. в планах для роста привлекать инвесторов? Ну, это как бы просьба больше финдиректора, да, там, нашего бухгалтерии, чтобы, да, чтобы не типа, деньги аккумулированные просто не вбрасывать и потом не, не прогореть и так далее. Просто, да, привлечь правильно, там, людей с правильным просчетом совсем, всем всем да. И открываться уже там в регионах где-то или в Европе и так далее. Сколько сейчас у тебя работает человек? Около 50. 50 человек. А что с собой представляет твоя команда? Кто это? Можешь так вот... Ну, у нас, есть, он, у нас есть производство, соответственно, там куча разных отделов. Соответственно, маркетинговый отдел, юристы, финансисты, бухгалтеры. Какая у вас выручка за год? Я не могу сказать оборот. У нас не, превышает, ну, при, не не превысим 2 миллиона долларов. Ты знаешь, что мы строим офис и знаешь, что мы строим производство. И у нас это съело очень много денег, поэтому в этом году да. Сколько да. стоит построить производство, вот, чтобы оно было не подвальное, а классное? Много. Смотря что нужно. Вот для наших сейчас, да. Вот у нас это, наверное, около 30-40 миллионов рублей. То есть все оборудование, все, чтобы... Это это без закупки металла, это... То есть это построить классную систему вытяжки, чтобы людям было комфортно работать, это закупить все оборудование, которое необходимо, это закупить все расходные материалы, инструменты и так далее. Тут от 25 до 40 миллионов рублей, если прям хорошее все. Если где-то экономить, можно где-то купить там, у закрывающихся производств, конечно, еще дешевле. Все российское или надо вести с... из-за производителей в России. То есть все вот оборудование все западное, а какая страна лидер это? Германия, Швейцария? Германия, Китай? Германия. Если расходный материал Германия, качество хорошее, не, не, ну, то есть инструмент можно использовать несколько раз, а остальное Китай, потому что ну, не жалко за такие деньги. А как сейчас вы закупаете вот эти драгметаллы, золото? Я насколько знаю, это не так э, просто. Это не так просто, но в этом году я вот все, я встал в позу, я понял, что я не хочу терять там 10-15, где-то 30 процентов, в зависимости от категории товаров, которые мы закупаем. И все начал закупать напрямую у... Заводов, кто перерабатывает материал напрямую у производителей, кто гранит, бриллианты, допустим. Да, вот мы сейчас будем как раз заниматься ввозом официально, чтобы нам возили официально отгружали заводы-производители по бриллианту. То есть это именно вот, там, добывающие компании, ну, Индия, типа, Индия, типа, Индия, там. типа Индия, чтобы нам отгружала, либо евреи нам отгружали, либо из Америки что-то. Видишь, тут это отдельный вообще мир. Вот по камням очень много разных дилеров, Цены постоянно меняются. У кого-то иногда выгоднее взять в Индии, у кого-то в, в Израиле, у кого-то в Америке классные камни есть. Тут все зависит от того, что нужно. Поэтому по производству вот, в этом году решили оптимизироваться, построить все, уйти от всех, да, от дилеров, от компаний, которые занимаются литьем металла, там те, кто делает лазерную гравировку и так далее. Все полностью укомплектовать производство, чтобы не нужно было выходить вообще никуда, чтобы ты мог 24 часа производить, что тебе надо, чтобы не нужно было на логистику тратиться и так, и так далее. И, соответственно, да, сократить количество трат по там На закупку бриллиантов, золота и так далее. А какую комиссию берут в среднем? Ну, если золото, то это около сколько? 4-5%. Ну, когда ты берешь 2 килограмма золота, это хорошо так вырастает. С грамма 4-5%. Сколько сейчас стоит грамм золота? Это около 4,5 тысяч за грамм золота. Ты работал на такой бирже. Насколько я понимаю, в Бангкоке у тебя был такой опыт. Ну Я работал не на бирже. Нет такой золотой биржи. Золотодобыча — это отдельная история. Я был, кстати, недавно совсем на добыче золота. Я поехал, мне стало интересно, я поехал в Магадан. Я реально мыл золото, я реально смотрел, как загружают, как его добывают, что это такое, как перерабатывают. Сколько реальный выход золота в день. А я работал в Бангкоке на бирже, там все. Там и камни, там и жемчуг, и изделия, и там очень много всего. То есть там и сырье, и обработанное, и необработанное, и янтарь, там есть все. Ты заходишь в здание, и там 60 этажей, у тебя в каждой комнате компания, которая что-то продает. Это важный опыт, как ты считаешь, для того, чтобы бизнесом заниматься вот таким? Важный в двух вещах. Если ты, в принципе, хочешь понять, как устроена биржа и как сидят там, как работает вообще вот этот принцип, как там работают и как здесь, важно. Если ты просто байер, ты закупил и продал кому-то, тоже важно. Ну, то есть это тут как смотреть. Если ты просто турист, тоже важно. Ты придешь и поймешь, что э, ты купишь гораздо дешевле, чем купишь у нас в магазинах. А ты понял, почему вообще, от чего зависят э, цены на золото, с чем это связано? Я просто получал заказы, я, у меня в Бангкоке было несколько клиентов, я получал заказы, отдавал их в компании, которые там есть, да, есть которые там производят. И все, закупал какие-то камни под них, то есть укомплектовывал заказ со своей стороны, всем, чем нужно. Они мне производили, отдавали, я отдавал клиенту. Вот там я понял, вот именно как раз, как это лесенка вообще, то, что, зачем идет где первый этап, где последний этап, как это все устроено. То есть именно в Таиланде. Здесь я этого вообще не понял. Потому что не было, я не видел здесь этого. Я не видел ни разу здесь ювелирное производство, большое, классное, полноценное, когда начинал только этим заниматься. Вот, а там увидел. По золоту я для себя понял, как вообще это все работает и почему оно столько стоит, когда вот сейчас ездил в Магадан. Мне вообще все понятно стало. Почему она сейчас стоит 4 600? Когда оно будет стоить 10. Тезис, ты вот же можешь вопрос. рассказать, почему оно все стоит Потому 10? Потому что есть интерес у больших компаний. Все очень просто. То есть это все Понятно. зависит от крупных игроков. У наших берете? Только у наших. Мы больше нигде не можем брать. Нельзя покупать а, драг-металлы. И... Я не могу у частного лица просто купить. Я беру на комиссию, либо я беру как фламбард. Там... Нет, я иду в банк. Ну, либо иду к кофе заводам, официально заключаю договор. Они мне отгружают, я получаю официальная перевозка, все на бронежилетах, все с пистолетами. А как вот сейчас, вот я, допустим, хочу купить себе слиток золота, что мне нужно сделать? Ты можешь пойти в банк, ты просто его купишь плюс 20%. Uh -huh. А вы как действуете? А мы покупаем без НДС, мы покупаем по бирже. Биржа плюс 1%, допустим. Но мы объем. Тебе завод не продаст, а ты придешь и спросишь, мне надо там 10 грамм. И скажешь, Чуть -чуть, килограмм, давай. С тобой вот завода от килограмма в среднем работает. Ну, мы чуть меньше, потому что мы берем по там партиями разными, там где-то 300, где-то 500 грамм в Серебра берем много. Кто в твоей команде сейчас? Ключевые, ключевые должности. А это как посмотреть? Слушай, ну вот 50 человек в команду входит, соответственно, производство это большая часть, это около 35 человек, кто-то работает... У нас официально устроен, кто-то самозанятый, кто-то где-то на других производствах просто приходит, нам помогает. У нас есть отдел рекламы, маркетинг, как в СММ. У нас есть свои фотографы, свои видеографы, свой хед по коммуникациям бренда. Значит, у нас есть внутри команда девочка, которая занимается всем согласованием съемок, презентациями и так далее. подобное, Графические дизайнеры. А ювелира? Я все ждал. Какой-нибудь вытачиватель, бриллиантов. Ну, 35 человек на производстве. Понимаешь, там очень много всего. Там же есть литейщики, там есть монтировщики, там есть полировщики, там есть ОТК. Там, ну, кто проверяет, типа, все. Там есть восковщицы, там есть мальчицы, там есть закрепщики. Есть 3D-шники. 3D-шников 13 человек. Почти вот. все на аутсорсинге, потому что с аккумулировать в одном месте, посадить в офис никогда не получится. Неудобно. Они творческие, у них полет, они отказываются. Вот. Либо зарплату просят какую-то космическую. Например. А какая средняя зарплата вот сейчас у, у вас? Например? Слушай, ну у нас сделки со многими, потому что мы же все равно плаваем по проектам в зависимости от того, что есть. Если мы говорим о модельщиках, то это от 35 тысяч до 150. 000. А если мы говорим о монтировке закрепки. Ну я общий сразу скажу от 40 до 100. Где-то, если это какой-то дорогой проект, закрепчики могут за проект получать от 30 до 80 тысяч сверху. А заводы дают маленькую зарплату, очень. Есть здесь несколько еще явленных производств, у которых очень маленькие зарплаты. И у меня вчера состоялся разговор буквально со своим закрепщиком. Он подошел ко мне и сказал: Дим, я хочу расти, мне хочется больше денег. Я говорю: я понимаю примерно, что он может еще, да, как, я говорю, мы в ближайшее время решим, мы сейчас откроемся. И он мне говорит, я, ну, посматривал сейчас работы какие-то, да, где есть какие-то варианты и понял, что нет предложений. Реально нет предложений. Хороших, вот он получает 60, это хорошая зарплата. Он 5 дней в неделю работает, 8 часов. Сложно найти сейчас вот uh, таких кадров, потому что у меня подруга, она делает uh, такие спортивную одежду. Uh, у нее тоже классный личный бренд, но она говорит, слушай, я бы расширилась, но швей хороших нет. И она находит хороших швей действительно еще вот того поколения из СССР бабушек. Потому что молодых швей нет, вот хороших. Им нужно уйти просто в регионы, в какой-нибудь Екатеринбург, в Тюмень, в Челябинск. можно просто там открыть производство и... Пожалуйста. И это, это просто надо искать. Реально надо искать. Понятно, что ты не всех заставишь переехать, но я половину... Но только... СММщика сейчас точно найти легче, чем швею, понимаешь? Блин, да нифига. Да нет. Ну, он, они приходят с определенным. Вот, знаешь, есть типа определенный шаблон, по которому все работают. Да, тебе же не нужен шаблон. Вот, ну, я отличался тем, что я сделал там, вот такую картинку и начал подавать вот так. Я сделал всегда сам все. Потом я понял, что я хочу выглядеть у, там, повыше уровнем, сделал картинку по качеству, как в Америке, сделал качество, как в Америке, и начал выдавать класс. Сейчас я понимаю, что мне вообще другое надо. У меня нет изделий на людях, у меня нет ярких картин, мы не делаем типа, каких-то больших рекламных кампаний, а людям нужно это. Людям нужно постоянные изменения, а мы год на черном фоне, понимаешь? Все, мы уже старые, мы, мы уже не такие. Поэтому, а СММ у меня топит за то, что нет, надо типа, было делать так. Я такой, э, все, хватит, надо по-новому. И ты постоянно борьба, вообще постоянно. Находишь человека на сторисе, он приходится, начинает снимать, не то. Находишь человека на ТикТок, он начинает приходить снимать, не то. Ты понимаешь, что качество картинки не то, съемка не та, что все дрожит. Ты объясняешь, что нужно, наверное, взять стабилизатор. И ты в этом уже начинаешь быть умнее, чем они, понимаешь. А у тебя есть вот эта, эта проблема молодых предпринимателей, что ты думаешь, что ты умнее всех в своей да? компании? Нет, у меня есть, у меня, знаешь как, вот по производству я доверяю прям, ребята, по, доверяю. По картинке я прям чувствую, что я вот, ну, что мне нужно, и то, как мне делают, это разные вещи. Я не могу сказать, что умнее. Знаешь, прежде чем своей команде сказать, я могу позвонить паре-тройке предпринимателей, у которых все классно с картинкой, или к людям, которые разбираются в этом, задать вопросы, получить ответы и только потом своим, проанализировав это все, выдать. Что, типа, ребят, вот так, так, так работает, вот такие-то примеры, а у нас вот так. И вам надо по-другому чуть сделать. И у меня, как у многих молодых предпринимателей, есть такая болезнь, это да они смогут. Они, они молодцы. Они же такие. Я рос, и они вырастут. А нет, это херня. Так не работает. Надо. Вот сейчас полностью с Нового года, допустим, да, мы с, с HR-ом нашим и финансовым отделом приняли решение, что мы будем искать высококвалифицированных, высокооплачиваемых сотрудников. Ну, ну, просто ты тратишь время на то, чтобы научить, а ты можешь его не тратить. Ты можешь не тратить эти 3-4 месяца, полгода. Ты можешь взять чувака, который шарит, разбирается. Да, ты бы заплатишь два раза, но у тебя... Сократится время. Ты очень быстро взлетишь. А вот технических специалистов достаточно просто найти? Вот это самое сложное. Это, это печаль вообще. Не учат. Где брать кадров? Где брать кадров? В Костроме, с заводов молодых забирать. Да только так. А, а больше негде. <дайджет> Куда мы приехали, Дим? — Стройка, вашего новый а, офис? Это наш новый офис, да, который мы строим уже с мая месяца, получается. Здесь будет магазин, первый магазин для того, чтобы команда чувствовала себя увереннее, для того, чтобы я чувствовал себя увереннее, был кабинет большого Это босса. твой первый кабинет? — Это мой первый кабинет. У меня никогда еще не было своего. кабинета. То есть компании уже больше трех лет, получается, и у тебя будет первый твой кабинет? — Да, там будет написано «The big boss of jewelry». Сколько стоит содержать все это дело в месяц? И Вообще, мне очень как-то везет с арендами. А аренда вот этого помещения 100 тысяч рублей в месяц? Питер. Питер, да, пожалуйста. Я всем говорю, ребята, если хотите в офисы компании, тогда ли перевозите все в Питер, потому что очень выгодно. Вот мы там сейчас были. Сколько мы там платим, как ты думаешь? Меньше 100, получается. 28 тысяч рублей. 28 тысяч аренды заводится. У нас все полностью производится, будет тоже 100 тысяч рублей. То есть мы за 500 метров в помещении будем платить 200 тысяч рублей в месяц аренды. Это не воздух. Ну это немного. Представляешь, а мы в Москве магазин, допустим, сейчас смотрим, мы хотим в мае открыть магазин. В центре, да, где-то, наверное? Да, и у нас там речь сейчас идет 800-900 тысяч месяц за 80-90 метров. Но нам нужны определенные высоты потолки, потому что там определенный концепт. Мы будем делать больше как арт-пространство. То есть это будет не совсем магазин, это будет прям арт-пространство. А сам ты в Москву не думаешь переехать? Все, я постоянно катаюсь. Я этот год вообще, в принципе, наверное, до больше половины года там. Так или иначе. То есть все равно все в Москве? Ну все артисты, все какие-то большие проекты, съемки и так далее, все там. Концерты большие все-таки там. И эмигрировать никогда не думал? Ну, а, Штаты, ничего, а мне же ничего не мешает летать и делать проекты по всему миру. Правильно? В планах и уже в ближайших это в январе лететь уже в Америку. У нас есть договоренности определенные. Нам нужно добить оса порохи. Да? А идут на контакт, кстати, о Сапроке? знает о нас. Он перед тем, как попасть в ситуацию в Швеции, ему уже показали, что для него было готово. Он хотел, вообще горел этим изделием, и он ждал его тогда. А сейчас, понятно, надо просто напомнить. Но для него это бесплатный подарок, я понимаю. конечно. Конечно, ну... Нет, слушай, есть э, разные артисты, с которыми я хотел бы поработать. В Америке это Сапроки, это Фьючер, это Дрейк, э, конечно же. А Путину бы сделал э, цепь, подвеску какую-нибудь держал Я не отвечать вопрос. Не, не будешь? Слушай, ну мы работали... Ты политически, с... что ли, идешь? Никогда. Я просто не комментирую это, знаешь, чтобы не, не, не задеть чувство верующих. Поэтому... Слушай, ну с Кадыром я бы поработал, да. Что значит золото для мировой экономики? У меня сильно поменялось, конечно, отношение к золоту. Когда я съездил в Магадан, я сам пощупал, как это. Я понял, насколько это сложная работа. Насколько это люди отдаются, знаешь, по полгода тратят, не выходя, здоровье, свои силы и так далее, чтобы его добыть. С точки зрения вообще ценности, я считаю, что весь этот скачок золота и так далее, я тебе уже об этом говорила, два, раза, это в два раза, да, что это, конечно, все спланировано, что это все... Может быть, я ошибаюсь. То есть ты думаешь, <с> это промышленный заговор? Ну, не то, что промышленный заговор. Она должна... Цена на золото должна была быть выше. Вообще, в принципе, должен был быть органичный рост золота. Ну, типа, цен вообще на все. Вот. Но тут получилось так, что он вырос и на золото, и на биткоин, и на машины, и на все совокупности и так далее. Золото очень много где используется. Мы же не говорим не только о ювелирной промышленности. В машиностроении используется, в микросхемах используется, в... Да везде. Микроскопы, все что можно. Оно, оно, ну, как бы оно везде, оно среди нас. Зубы. Но ну, сейчас уже нет, сейчас все таки керамика. Ну и плюс у каждой страны есть хранилище, в котором лежит золото. Почему оно там лежит? Потому что оно так или иначе определяет. Ну, то есть это баланс, который есть, накопленный. Который можно в любое время потратить. Либо дать кому-то взаймы и так далее. Золото покупается и придается всегда. Если мы вообще посмотрим на историю, Раньше люди обменивали еду на монетку, понимаешь? ну То есть на какую-то крупинку золота. Даже сейчас есть места, где до сих пор меняют золото на героин, допустим. Понимаешь? не Афганистане, очевидно. Ну, ладно, не буду комментировать. все гораздо, на самом деле, ближе, чем ты думаешь. Да? Это такое… То у людей крадут золото. А люди умирают, у них остается золото. Конфликтные зоны, где до да, разрушение территории, там огромное количество есть золота, которое лежит по домам, которое собирает и потом уходит трафиками в разные места. Как ты думаешь, вот эти огромные цепи, да, которые ты делаешь, это все от э, комплексов у людей, которые их покупают? Вот, э, вообще вся вот эта ювелирка, мужская такая, тяжелая, кичевая, это комплексы внутренние? Нет, это не комплексы. Это возможность принести свой образ что-то яркое и необычное. Что-то, что будет тебя отличать еще от людей. Это не комплекс. Ты просто больше зарабатываешь, ты можешь себе позволить в цепочку с бриллиантами. Ты можешь себе позволить ходить в цепочке с бриллиантами. Ну вот у Славы Мерло, она же вообще непригодная там, для... Это концерт, это другое. Это большие проекты. Этого много в Америке. Я к этому стремился, в принципе. Делать проекты, которые просто типа вау. Поддавай, вот давай посмотрим Джейкоб Ко, что делал. Великий сейчас просто часовщик. Да? За короткое время его компания там, добилась результатов в часовом мире. Это же как? Он твой, твоя ролевая модель, Джейкоб Ко? Я бы не сказал, что ролевая модель, я бы сказал, что это пример. То есть я, я бы хотел быть Джекобом Ко через там, 10 лет. Ну его в России очень любят, он дружит я со ним многими тоже. Я с ним, ним познакомился недавно, тоже. благодаря Тимуру Эльдарчу, Тимати, да, он нас познакомил. Я сидел просто три часа с открытым ртом, и я задавал вопросы, и что-то было общение такое живое. Очень круто. Но он не знал, что такое фарфетч. Реально? Да, я ему объяснял. А ему это не надо? А там много денег и много клиентов, которые им было бы интересно. И так же, как и моих клиентов, там очень много, которых я могу. А на ВБ, на Вайлдберрис? Мы есть. Ну, просто есть, чтобы у нас имя было, то есть узнаваемые, чтобы мы были выше в этих смысл. Я насколько знаю, что на wildberries там вообще свои алгоритмы. Там нужна картинка сейчас тоже нужна, там нужна хорошая презентация товара и, соответственно, нужна хорошая ценовая политика. Как вы работаете, условно говоря, я понял, что рэперы все тебе платят за свои изделия. А вот, например, коллекции совместные с Ужибудой. Даем процент с продажи. С чистой прибыль 50%. То есть себестоимость и все, что выше себестоимости, делим 50 на 50. А ну, они же это благодаря им в большей степени мы продаем тоже. Тебя кидали рэперы на деньги? Как в настоящем гангстерском кино? Ну, знаешь как. Кто нас кинет, того и мы кинем. <смех> не, не, знаешь, ну есть люди необязательные, есть люди, которые попадают в разные жизненные ситуации, типа Янгд трэп ну должен он денег, но ну, он снова отъехал в тюрьму. Это вообще распространенка в ювелирке. Ты Иногда ты смотришь новости из Америки и там какой-то рэпер не заплатил этому или ювелир отправился, значит, с э, иском э, в суд. У нас как-то на доверии все. Очень многих людей, с которыми я работаю, э, я хорошо знаю, мы дружим уже. Я приезжаю к ним домой, мы, там пьем чай, смотрим телек, там, не знаю, проводим вместе время какое-то. Какое-то время, вот я недавно жил у Кирюхи Тифеста. Просто там неделю. Э -э, знаешь, делал свои дела, я приехал с собакой, носился и так далее. Они там прогуливались с моей собакой, писали альбом. Ну, то есть это настолько уже пересло. И периодически мы там сидим, давай что-нибудь вот это сделаем. Ну, давай. То есть это уже на таком, знаешь, я как будто бы в этой нише уже. То есть я как будто часть этого музыкального мира. — Зачем они нужны? — Это... — эстетика. — Практики никакой в этом нет. Mm — -hmm. Говорить неудобно, носить тяжело. Mm — -hmm. Не, привыкаешь. — Расскажу тебе одну историю, которая случилась с рэпером, которого я не люблю, о котором мы сегодня уже с тобой говорили. Mm -hmm. Он пришел, забрал грилзы, одел, выехал на машине, разбился вот на этой улице, попал в И трапа. Янгтрапа. — Именно он, да. Вот это он от меня выехал. И мои зубы ему спасли, мои грилзы спасли ему челюсть. То есть у него выпал один зуб вместо, у него вообще не должно было быть зубов, априори, вообще, то есть все. А у него был каркас из золотых зубов, они ему спасли этот, но должен денег. Я слышал, что некоторые бренды делают из переплавленных зубов изделия. Mm -hmm. Есть такая практика, как ты думаешь? Ну вообще, в принципе, типа золото переплавляется, и зубы тоже переплавляются, лом, он же весь перерабатывается. Поэтому... Вы делаете из такого что-нибудь? Ну мы сдаем, но мы можем принять. Сдать, очистить и да, но ну, это можно считать то же самое золото, просто переработанное, очищенное. Ну у нас литейщики просто не пропустят, они скажут, а там же непонятная проба, должно быть все соответствием, иначе пробирная палата придет тебе. И все, все думают, что так просто. На самом деле, вот есть регламент определенный, у пробирной палаты есть понимание, есть 375-я, есть 585-я, есть 750-я, есть 900 проба золота. Вот в этом, пожалуйста, работайте. Если есть какое-то смещение в минус, допустим, то есть у тебя не 585 а 582-я. Штраф! Большой? Все, нормально. Потом могут еще проверку прислать. А если у клиента, допустим, ты клиенту отдал, он пошел, проверил, а у тебя несоответствие. Все. Еду в Магадан. Digest. Сейчас вот эта ниша, насколько я понимаю, она для России вообще очень нетипичная. То есть у нас есть массовые какие-то массы ювелирные 585 585 и... соколов, ну из больших, если да, вот кто есть в России. Якутский 5. бриллиант, я не знаю. Что. Это уже повыше. Это уже уровень типа люкс, у нас считается. Это такие же. А вы себя к люксу относите? Я себя. Но у вас много категорий, у вас Слушай, и. Ну, у меня и хай где-то есть. Если говорить о часах, то это хай-джулори, по идее. Но это ну, это кастом. Я бы себя называл кастом джуулери, потому что мы делаем кастом. Но у нас сейчас есть бренд, он активно развивается, он растет. То есть тоже бренд Мози, отдельные линейки украшений. Но это средний и люкс, наверное, больше всего. А какой у вас средний тек, например? Сейчас 40 с лишним. Если вообще по всей продукции смотреть, 40 с лишним. Но мы не берем сюда большие проекты и так далее. То есть это только по бренду. Просто, насколько я понимаю, вот эти ваши яркие истории с рэперами, это не то, что приносят в основном деньги компании. Это все-таки в основном, я думаю, маленькие чеки, да? Такие средние. Это больше имиджевая история. Или как раз вот именно... 60%? 60%, -60 это, это именно... Это истории с артистами. Серьезно? <плодисмент> то есть это не та история, что ты говоришь «Морген, давай мы сделаем я фигицы». Не, я, я не дарю. Я не дарю. Вообще никому ничего не нет. Ты скидку делаешь, наверное. И я делаю скидку людям, которые со мной много лет уже. Да, это family discount, я прямо вот так называю. Это там 30-40% где-то, да, это прям супер. Но если классный проект, и я понимаю, что он технически сложный, я говорю хорошую цену. Я зарабатываю на этом хорошие деньги. Моргина, ты уже принарядил на 25 миллионов, да? Ну, при учете роста цен и так далее, я думаю, что за когда он интервью последний давал, где ты говорил, где-то уже 32-33. Ну, то есть у него просто изделия выросли в процентов 60% ваших доходов это вот эти яркие, мощные проекты, серьезно. Сейчас цель, допустим, на следующий год бренд сделать 90%. Ну, то есть, вообще в общем объеме денег. Бренд вывести на 90%, 10% оставить кастом. Ну, с денег, чтобы мы заполучали больше денег с бренда. Наша задача выстроить сейчас бренд, так как выглядит у Тифани, у карте и так далее небольшой набор изделий. Супер узнаваемых, э, с историей, которые могут быть в мультибрендовых магазинах, в маркетплейсах больших, хороших. Очень надеемся, что у нас в следующем году получится первая отгрузка на Farfetch уже. И тогда у нас кастом, э, естественно, он останется. Но этим буду заниматься я, для своей души, с артистами, которые мне интересны, с людьми, которые мне интересны, и буду развивать просто это направление. Я слышал, что на Farfetch очень сложно попасть. Дико. Я уже пытаюсь год. А в чем трудности? В российском законодательстве. А что именно не так? Ну, вообще, в принципе, в России. Хорошо. Давай так. Ты в Европе. Я тебе нравлюсь. Дикая. У тебя миллионы евро, ты хочешь потратить их на мою ювелирку? Ты не можешь это uh, сделать. Я не могу принять финанс... ф... э... деньги от физлица в России. Не могу. Ничего, никак. Сори. То есть вам продавать за рубеж очень сложно? Невозможно. Ну есть вариант. Но... Надо открывать компанию за рубежом. Что мы и сделали? Вы открыли компанию за рубежом. Да, мы сейчас получаем все документы, лицензии. Это будет Дубай. Вообще спрос идет, вот реально ли сделать там российский ювелирный бренд, который будет востребован там у американцев? Слушай, у меня есть клиенты, артисты в том числе Германия, Испания, Италия. Э, в Лондоне сейчас несколько артистов. В Америке есть артисты. То есть у меня есть определенные ограничения. Я не могу из России отправить ювелирку. Просто взять на почту, прийти, как в других странах, положить, упаковать все красиво и отправить. Не могу, не пропускает. Таможенно декларируем, Мы должны отправить на таможню, три недели и поехала. Еще уплатить почту на сайте, и только потом поехала. Что сделать, чтобы вот в твоей индустрии тебе работать стало лучше, легче, и доходы так, росли? сейчас скажу. Убрать НДС золота, ввоз драгоценных металлов, убрать... Просто на какой Сейчас это сделали, послабление. Убрать полностью таможенный сбор, чтобы цена была рыночная по, по миру. Сделать возможность отправки изделий за границу и прием денег официально, чтобы хотя бы официально, то есть через компании там, или что-то, через сайты или как-то, люди могли оплачивать изделия, получать деньги, и компании получали больше денег. Все. И возможность участия в международных выставок без вот этого. Чтобы тебе поехать на, на, участвовать на выставку, Тебе нужно всю коллекцию запаковать, отдать на таможню, растаможить, увезти на выставку, на выставке показать и привезти все обратно. Ты не можешь там продать. Прикольно тебе? То есть ты отвозишь на выставку, показываешь, находишь там условно клиентов и Он говоришь, прилететь, тебе и говоришь что хорошо, прилетай, забирай. Ну, либо ты можешь там продать, но потом тебе нужно типа, там, кучу документов, еще всяких инвойсов и так далее. Там, ну, вот пять основных вариантов. И не заниматься вот этим лицензированием псевдо, которое у нас сейчас есть, с отчетами, с подгружением. Там, у нас сейчас есть новый, новую для нас придумали систему. ГИС ДМДК называется. Система учета металла. Всего. Вообще всего. У нас и так, в принципе, проверки. Если к нам проверка приходит с изъятием металла, это до свидания. Это должна быть, по идее, после Нового года сразу придет. Сейчас пока сняли, ограничились, перенесли. Проверки все на следующий год или там через год. Вообще, да, мы стояли в плане. Нас должны были уже. Проверка с изъятием металла? Заходят, останавливают производство и смотрят по движению металла. Сколько реально закупленного официального металла, сколько металла находится на производстве, сколько в отгрузке. У нас же очень... Это чтобы срок не покупали или как? Чтобы все было за... зафиксировано? У тебя должен быть зафиксирован весь металл, все движение материала. Потому что все, что незаконно двигается, это сразу же штрафы, тюрьма и так далее. Это очень сложный бизнес. Сложный бизнес с точки зрения бухгалтерии. У меня бухгалтер сидит вот так вот каждый кажд... день. Пришел металл, представляешь, ей нужно металл распределить. налить ее на угары, на изделия, которые есть. Ей нужно посмотреть, что продалось, сколько металла, значит, продалось из того, что было произведено. Да там просто ад. И я это все знаю. А как ты сам этим один занимался, можно узнать? Да как? Типа купил 100 грамм серебра, распи... значит, стало 135 грамм серебра, значит. И ты вот, вот это все пишешь, как дурак, знаешь, типа, это ты вот это. Где-то пробу не поставил, думаешь, ой-ой-ой, ой, ой, надо нести, надо нести, за тобой придут. Как-то можно это автоматизировать? Слушай, ну мы в Европе, в Прагу привезли украшения. Сделали там на производстве, э, при, при, как бы поставили в магазин. У нас это заняло три недели. нам в магазин пришла женщина, проверяющая, и сказала единственную фразу. У вас везде стоит проба, это хорошо, но у вас нет ценника на двух изделиях. За это может быть штраф в следующий раз 500 евро. Просто поставьте ценник. А у нас ты… Вот реально очень много в этом бизнесе людей, которые приходят, все же думают, что ювелирка – это золото, 30-40% прибыли, сейчас будем богатыми, вваливают 10-15 миллионов в производство, покупают где-то модели, начинают производить и закрывают через 3 месяца. Уже некуда сбывать. Некуда сбывать, нету. Ну, то есть покупают либо 585, либо Соколов, либо у нас епархия, главное все, все что там крестики, иконы, вот это все. Я с этого начинал, поэтому... Ты слушаешь всех артистов, кому делал ювелирные украшения? Тебе вот близко, я не знаю, творчество там Моргенштерна или Славы? Мне нравится, как он это делает. И тот, и тот. Мне нравится, что делает Будда. Мне нравится, что делает Федя. Я кайфую от того, что люди что-то делают. Мне нравится, когда люди... Так или иначе. Через лень, через... это, Но они что-то делают. Музыка Тиммати тебе нравится? А, блин, я вырос наверное. Это очень круто. Когда у меня получилось с ним поработать, я такой... У меня вообще в том году... А, не в 19 году, в конце 19 -го года была доска, на которой был написан список людей, которых я, с которыми я хочу поработать. И он был последний. А когда ты перестал вот людям дарить украшения? Слушайте, ну, я дарю что-то иногда. Ну, так или иначе, какие-то... Маленькие. Какие? Да-да, маленькие. Тогда большие вещи дарю. По-разному. Я вообще могу посчитать. Сколько я подарил? Ну, 15-16 изделий максимум я подарил. У нас был недавно проект с одним артистом, не буду даже говорить имя, у нас была спорная ситуация из-за того, что я задержал очень долго, из-за того, что он сложно технически, я это не донес, я сделал за бесплатно проект. Но по причине того, что это мой косяк был, я обещал там три недели, в итоге там два месяца это было. А сколько делаются такие сложные проекты, типа как вот «Цепь Славы», «Мэрлоу» или «Кольцо обладает» вот это? Ну «Слава» из-за карантина делался два месяца. То есть пока эскиз, пока за моделем, пока вырастим, пока нам отдадут, пока там перельем. Два месяца делался, полтора. Часы делались первые полтора-два. Два. Потом уже как-то быстрее, сейчас где-то три-четыре недели, где-то две недели, в зависимости от модели. Ты можешь вашего среднего клиента описать? Не могу уже. Вообще никак. Он разный. Прям разный. У нас есть и тетя 55 лет. Для чиновников делали что-нибудь? Ну, я так скажу. У нас топ-менеджеры «Газпрома» носят наш цепь. Несколько топ-менеджеров «Газпрома» на форуме появлялись, Ну, были в наших браслетах. И как бы в браслетах с камнями. Какие были вот главные твои ошибки? Я очень много раз доверял людям а финансовом плане. То есть я шел на, допустим, со своей стороны делал все бесплатно, и это просто размазывалось на очень долгое время и портило отношения с людьми. Да разные были истории. Кто-то подводил камни нам привозили, которые не соответствуют заявленным характеристикам. Клиент делал, потом э, сдавал его на оценку, получал сертификат, а там не то. Ну, естественно, мы со стороны своей компании максимально все делали для клиента. То есть мы возвращали деньги, либо возвращали, там, обменивали изделия, и уже с поставщика спрашивали. Сейчас уже это, как бы, вопрос решен, мы к этому не возвращаемся. Часы — это крутая ниша вообще? Я тебе вот начал рассказывать, говорил про Маркина и говорил про Фазюлина. Э -э невероятный. Вообще, я считаю, что он э -э с точки зрения часовщика лучший. Сейчас. Это Чайкин. Чайкин, ну, да. знаешь, он здесь сидел. У меня модельчик, модельчик мой, один из старших, он с ним работал. Константин Чайкин очень крутой Константин часы делает. Чайкин вообще. Я очень хочу ваши часы безумные, ну, а просто... он просто. Не выпускают их сейчас, да? Мары хочу очень. Но ну, что-то перепродажа там 6 или 8 миллионов уже. Ну, что-то за золотые тяж. тяж прям. Но они стоили типа два года назад два полтора. Это такое 8. Мне кажется, уже даже десять. Вот э, он суперкрутой чел, мы даже хотели, в планах думали у него заказать механизм для наших часов, который мы хотим в дальнейшем тоже производить и выводить на рынок. Но тут уже все от бюджетов. Если есть бюджеты, можно делать. Можно создавать крутые часы, конечно. Это, так, это очень мощный рынок. Представляешь, ты вот сейчас пойди и купи. В Rolex его одемаре в, в блоте часы, не купишь ты. Очень. Даже да? на обычные часы очередь. Какая маржинальность вот у... у одних часов, например, или у цепочек? Слушай, часы сейчас из-за того, что пришли ломбарды, начали заказывать с Гонконга, ввозить всякое дерьмо, сейчас начала цена падать. Сильно падать Если раньше можно было зарабатывать там, ну, 40%, то сейчас 40%. 20, да в районе 20. В районе 20 и Гер 15. Слушай, по-разному. Есть изделия же, у нас есть серебряные изделия, на которых мы и 300, и 400% делаем. Какое самое дорогое изделие, которое вы сделали? Не буду комментировать. Ну, есть, но не буду комментировать. Оно в закрытой коллекции, чувак. Вы подписываете какие-нибудь индейки? Да, То есть есть Конечно. ли у вас это правило? То есть все твои рассказы о ювелирных изделиях это по взаимному согласию с артистом? Я ну, видел. Артисты не, не против, как правило, против коллекционеров, какие-то бизнесмены. Какая обратная сторона медали работы ювелиром? По-любому же что-нибудь есть со здоровьем. Может быть зрение, садиться. А, смотри, в Таиланде а, работают с 16 лет до 19 лет закрепчиками. Дальше все. Пенсия? Да. Ну, слепнут 20 люди? Людям, все слепнут. Ну, представляешь, ты каждый день работаешь с камнями, с огромным количеством. Там очень много, еще там объемы гораздо больше. Слепнут, да. Слепнут. А вы как с этим... Ну, мы, у нас нормированный график, у нас э, освещение определенное, все, все как бы по, по ГОСТу. от бриллиантов слепнут? Конечно, конечно. Зрение садится сильно. Мелкодисперсная пыль – это поражение легких, это огромная проблема с дыхательными путями. Мы заставляем людей работать в масках. Сейчас мы, видишь, все перестраиваем по вытяжке, по всему. Ты заехал в 3 часа дня в офис? Вот если ты бы заехал в 7, ты бы не смог там находиться. Пыль. То есть за весь в течение рабочего дня пыль все понимается, потом начинает осаждаться. Ты прям заходишь и видишь пыль, мелкодисперсную пыль. И этим все дышат, ну, то есть есть аммиаки, есть куча кислот, с этим всем работают. Ну, там очень много, на самом деле, ограничений, очень много норм, нужны перчатки обязательно. Но ну, людей ты же не заставишь сидеть, работать там, 8 часов в перчатках. Ну, это мука, да. Конечно. Все. Они, конечно, так все сами. Это где-то порезы, микро, еще что-то какие-то, может быть, потом дальнейшие проблемы. Это очень, это очень тяжелый труд. У тебя у самого какое зрение? У меня хорошее. А какой сейчас самый крутой камень, самый ценный в мире? Я слушаю, ну бриллианты так или иначе, наверное, самые дорогие. Думаю, Цветные, но ну, у них стоимость, конечно, выше всего. Платина и серебро, они также же, как золото, важны? У меня... Э очень многие люди спрашивают, почему они не занимаюсь бижутерией, допустим. Ну, то есть, там, вот, как все, делать эти дешевые украшения и так далее, или закупать и перепродавать. Я считаю, что есть драк-металлы, которые, вот ну, они всегда, всегда была ювелирка. Это серебро, золото. Чуть позже появилась платина, потому что с ней сложно работать технически. Она, кстати, сейчас очень популярна, потому что цена ниже, чем у золота. У нее есть, она гипераллергенная полностью то есть гипоаллергенный вообще, на нее нет никаких То есть материал более благородный, чем золотой? Благородный, да, да. У него больше плотность, то есть они такие, ну, очень увесистые получаются вещи, но с ним очень сложно работать. Очень сложно. Там определенные температуры, печи нужны специальные, вот, и так далее. А я считаю, то есть для меня, я вот определил, что сереб... я занимаюсь только ювелирными украшениями, я не делаю ничего из латуни, там, мельхиора, вот это все вот, вот бижутерные вещи. То есть для меня ювелирка это серебро, золото и платина. И каждая компания, которая так или иначе на рынке есть, она сама определяет должна определять ценность продукта, который они производят. Почему вот у некоторых брендов прям сильно дешево, сильно дешевле, чем у конкурентов стоит ювелирка? Вот Sunlight, например. Потому что позиционирование такое, потому что пробы по факту не 585, а 375. Что люди 325. Ну что люди приходят, э, видишь, какая история у Sunlight, 585 и так далее. Люди при, должны прийти, идти в магазин за продуктами, по пути зайти в ювелирку и что-нибудь себе прикупить супер дешевая, ну типа супер дешевая, и у них очень небольшая на самом деле там маржа, то есть они… У них объем большой? Они за счет объема, да. Плюс у них ломбарды, у 585 вообще ломбарды, Sunlight одно время закупал все в Китае, потом начали Тут закупать… Про них говорят, все что все из зубов переплавленных. Да, но, не, ну, пока в этом ничего такого нет, нет да? а что за... У них нет производства у Sunlight'а. Sunlight закупает на производство, которое здесь есть, есть в Костроме, есть в, в Москве. Они... Не, у них нет производства. У 585 есть производство, небольшое, правда, с, с очень непонятными для меня зарплатами и отношением к людям, но... Есть. Они продают, они делают. Они очень хорошо зарабатывают, у них лярдовый оборот. Я видел, как ты жирно попал в выпуск «Собчак». А это камози, он принес кольца свадебной, кстати. Хочешь посмотреть? А -а -а. Красиво. Там полторы минуты тебя с твоим изделием. Очень мощно. Обещала рекламный. ссылку вставить. Выпуск. <связывающие> ну, слушай, знаю Ксения Анатольевна, это уже неплохо, что она тебя не вырезала. <связывающие> это бесплатно было? <связывающие> Меня не вырежешь. <связывающие> Ты не платил за это? <связывающие> Нет. Это просто братский подгон Нет, от этого. Я, я просто привез кольца. Я, ну, я ехал к нему на свадьбу вообще вечером. То есть это была бесплатная интеграция в YouTube выпуске Собчак. Ну, ты показал свой продукт, они его посмотрели, покрутили. Да, да, да, ничего вообще не платил. Личный бренд очень важен? Да. Твой. Но это высасывает. Очень. Ты до сих пор все вот сам пишешь, делаешь у себя в Инстаграме. Не, Мойзи уже команда пишет, я согласован. Ну, где-то я прошу поменять или исправить. Ну, вот сейчас полностью мы буквально позавчера сели, и мы наконец-то добили концепцию изменений всего, как я это вижу, как я хочу, чтобы это было. Вот прям вот, вот как это должно быть, как бренд будет выглядеть в ближайший год точно. Ну, там, за такие вещи я отвечаю. Я постоянно корректирую что-то. Пост... Мне же постоянно что-то не нравится. Я вообще такой. Я могу сегодня посмотреть, сказать бомба. Я могу завтра проснуться сказать что точно «Почему вы это выложили?» Сказать, «Ты вчера согласовал». Я скажу, «Удалите ты... это». Нет. Вот. Я такой человек настроения. Правильно Нет. я понимаю, что в идеале ты стремишься к тому, чтобы потом у вас были массовые какие-то изделия из серебра, которые будут покупать широкие-широкие массы? Я хочу уровень Cartier, Тифани. А кого из инвесторов уже попытались привлечь? Мы растем органически пока. У нас не было привлечения никаких финансов, кроме кредитов на зарплату в двадцатом, девятнадцатом году, там, когда мы. В двадцатом. Двадцатом. Вот. И то, слава богу. Это единственный кредит, который ты Это брал? Единствен... В ну да, да. На бизнес, да. Офигеть. Вау. Да, и единственное, я занимал еще 500 тысяч рублей у своего близкого друга в 2019 году, когда мы переезжали в наш офис, потому что у меня был спорный вопрос с производителем, который делал для меня заказы, и я позвонил, говорю, брат, дай, пожалуйста, денег. 800, 500, 800. И я ему отдал их через две недели. А сейчас мы органически растем, вот, то есть все офисы, производство сейчас 250 метров в Питере, которое сейчас достраивается, офис 230 метров, 280, прошу прощения, который сейчас доделывают, это все своими деньгами, то есть исключительно, никакого привлечения. Мне всегда говорят, а у него мама, папа богатый. Можете посмотреть родильный дом номер 3, ГСМ, МСЧ, Нефтяник, должности моих родителей, и примерно сопоставить зарплату, которую у них были раньше и которую у них сейчас благодаря ковиду. И вы все поймете. Посоветуй что-нибудь нашим зрителям, кто тоже хочет стать, может быть, ювелиром. Что в себе развивать, какие качества. Слушай, да творчеством надо заниматься. Весь бизнес, все это творчество, так или иначе. Сначала нужно понять, что ты хочешь, что ты можешь, в чем ты сильнее, чем другие. И вот сюда, вот бей, бей, бей, когда-нибудь оно тебя приведет. И не надо вот это думать, у меня всегда было, знаешь, а мне 21, и я еще ничего не добился. Вот Это хины полно. Вот я сейчас себя чувствую на 15, вот честно тебе скажу. Я такой, знаешь, а, ну просто я немножко умный. Вот немножечко. Я знаю, больше, чем другие. Но мне реально 15. Я встаю, во сколько там мне захочется иногда. Еду, куда мне хочется иногда. Что для тебя значит деньги? Возможность реализовывать какие-то новые идеи. И отдыхать, просто съесть отдохнуть нормально. Какую ты себе самую дорогую позволил покупку? Что за тачка? РС-6. Это была мечта, понял? И я сомневался. Реально, когда я ехал уже с деньгами оплачивать, я сомневался, я думал, это очень дорого для меня. Причем я купил ее дешевле всех вообще. Вообще, самое, все, все в, в, в ауди, типа, тусовки, у которых есть r 6 новые, все говорят, как? Я говорю, не знаю, просто согласовал, скидки. А когда первый миллион заработал, помнишь? Я не, не, не знаю, у меня нет вот этого пунктика. Ты теперь миллионер, ты теперь. У меня, знаешь, вот мое видение мира, где, это как у Саши смог ему Когда в кармане есть котлета денег, ну, такая хорошая пачка, ну, полмиллиона рублей. Вот, значит, сегодня день хороший. Если ее нет, значит, надо что-то сделать, чтобы она была. Все. Ну, потому что, типа, с, вот с этой пачкой ты можешь, ну, там, пойти купить себе что-то, не знаю, там. Зайти, там, не знаю, зашел на работу, тебе говорят, там, нам надо долг отдать такой-то. Мне нравится, когда у меня в сумке, там, в кармане лежит вот. Ну, у меня не было никогда денег особо. Ну, У меня были на карманные расходы, там, знаешь, 50 рублей, ну, 100. Ну, хорошо, большие деньги, когда первые? вот. В Бангкоке когда а, Что купил? Компьютер. Мак. А нет, нет, дрон купил. Дрон? Да, поехал, купил. Стоял, смотрел на компьютер и понимал, что блин, мой Sony Vie еще тащит, а дрон это что-то новое. Через сколько раз бил его? Он до сих пор жив. Фантом третий, летаю, но дико летаю. По лесу, по всему, ну, короче, Но купил сейчас новый себе, в Магадан летал, купил новый. На что вообще тратишь деньги? На бензин. Очень много, очень люблю быстро много ездить. Ну, вещи, наверное, стал покупать чуть больше. Ну, покупал. Нет, сейчас тоже так. Ты шмоточник? Вообще да. Но был такой момент, когда начал покупать всякие бренды и так далее, но что-то потом как-то отлегло. И шить. Лучше шить под себя. С моими руками и вообще с моим ростом вообще сложно что-то найти в магазине, даже в супер, мультибрендах, А в простых тяжело. Есть какая-то материальная мечта, что хочешь? Слушай, ну вот последняя, наверное, из того, что осталось, это гелик. Все. Просто с детства хочу гелик. Я смотрю на него с детства как на... Это вот реально материальная мечта. Квартиры, самолеты, интернет, это все херное. Интересно. Вот даже квартиры, типа, ну... Есть отель, есть гостиница, есть можно снять всегда. В это, наверное, стоит инвестировать. Стоит инвестировать. Но сейчас я об этом не думаю. Я инвестирую исключительно в работу, исключительно в, те, в технологии. Я хочу закупить сейчас огромное количество классного оборудования, чтобы у нас была возможность дальше расти. И, конечно же, в специалистов сейчас будем вкладывать в команду.